кто сказал? Там фотография. Салон у них там в этом же доме. Департфильный стол. И... у всех тут поставить, а тут сверху ушел. Да. Так, и почти, так почти получилось. Он стоял